Так, дорогие друзья, всем доброго времени суток. Вы на канале Манкинг Геймер. И сегодня будем играть в нашу, нашумевшую нашу, нашу игру Among As, Или Среди Нас. Или Один Среди Нас, или просто Среди Нас. В общем, как-то так называется. Я не знаю, конечно, английского, но Among As это вроде как Среди Нас. В общем впервые вижу эту игру до этого обзора никакие не смотрел вообще то есть пару фрагментов такое ну в общем ничего. и сегодня буду собственно играть и пробовать как-то проходить или чего здесь есть локально есть онлайн соответственно за ответственно будем играть в Among as среди нас как-то сейчас пробовать поэтому начинаем начинаем рубашить надо вот наушничка и здесь стримчанский у нас стримчанский начинается так есть у нас здесь играть локально онлайн правил наверное, почитаем правила. Амон as Это игра о командной работе и предательстве игроки получают э -э, роль члена экипажа или предателя. От 4 до 10 игроков могут играть онлайн или по Wi-Fi. Так, клавиатура плюс мышь. Стрелочки у нас управление. Ага, мыши действия. Так, понятно. Поехали дальше. Смотрим. Создав игру, ты можешь настроить игру самостоятельно. Для начала реши, с кем играть. Хотите играть с друзьями, нажмите закрытая комната и поделитесь кодом кома комнаты. Если хотите играть с людьми со, своих, со всего мира, э -э режим онлайн для вас. О, я хочу бегать как ненормальный или чтобы предателей было трое. Отлично, создатель комнаты может сам выбирать настройки комнаты. Если кто-то ведет себя неприлично, вышвырните игрока из комнаты или вообще забаньте. Власть в ваших руках. Понятно. Так. Личная карта поможет вам в э, ориентации на корабле. Или в ориентировании на корабле. Метэбэй, кафетерия, вэпенс, навигация, шилдс, комс. Админ, сторидж, Электриком, Медбей, Upper Engine, Reactor, Security, Lower Engine. Mm -hmm. <coughs> так, цель игры? Цель игры заполнить шкалу заданий или распознать предателей. Выполняя задания, и шкала заполнится. Понятно. Устраняя саботаж. Если знаешь, кто предатель, жми на кнопку. Красная кнопка тебе есть. Сообщай о найденных трупах. Капитанские мостики комната охраны могут следить за игроками. Дикольно. Капитанские мостики комната охраны могут следить за игроками. Цель игры предателя убить всех членов экипажа. Смешайся с толпой, прячься в вентиляции, притворяйся полезным. Устраивай саботаж и заставь их побегать. Закрывай двери и устраивай засады. Убивай команду по окончании перезарядки. Так. Типа тихо. Разговорчики запрещены. Вы же не хотите, чтобы игроки поняли, кто ты и есть такой. А кто есть то. Мертвые игроки не могут говорить до конца игры. Призраки могут выполнять задания, чтобы помочь команде победить. Если кто-то нашел тело, начинается экстренное собрание. Конечно, игра с друзьями лично. Призраки не могут разобраться. Конечно, играя с друзьями лично, предатели не могут разговаривать. Они ведь в курсе, кто предатель. Предатели будут пытаться выдать себя за своих, будь осторожен. Если вы все обсудили, голосуйте. Кого выкинуть с корабля большинством голосов? Лайфов, мемор, туда. Если нет никакой информации, лучше пропустите голосование. Потренируйтесь в режиме тренировочной игры. Ну, там метеориты поша... пошмалять из гравикушки или зарезать кого-то. Став предателем дело свое. Прикольно. Так, это типа назад, это вперед, я понял. Так, свободный забег, онлайн, локально. Хм. Попробую онлайн. Не знаю. Введите имя, создать игру, публичные комнаты, частные комнаты, найти игру. Введите имя. Интересно, а куда еще есть Я не понял. Создать игру, публичные, введите а, имя. хорошо, публичный ком, найти игру <смех> <смех> чё, так мало игр, анастасия, жажа, крыса 3, 8 Частная комната. Найти игру в публичные комнаты. Хорошо. Рызеллах, Вупси. Странно. А, я мышкой все-таки управляюсь. Амон Ас. Ш -ш -ш, типа тихо. <laughs> Член экипажа. Обнаружен один предатель среди нас. А почему нет. Это... Лол покинул игру, Алина покинула игру. Странно. А зуба нас осталось Pink 50 мс. Резе. Так. столовая холл пол холд а вот это а? вот. интересно так а что это за стрелочка Мусор типа, хранилище. Хорошо. Задание выполнено. Призрак. Уже замочили кого -то? Так это я так понимаю. Это кто? Комната охраны? Где комната охраны? Карта где? Нет. Пункт, стиловые, оружие, навигация, щиты. Так, связь. А это я здесь, да? Хранилище, электричество, нижний двигатель, реактор, охрана. Охрана далеко. Так, она еще стоит. Щиты. А что это за Так, ладно. Поехали. Уже замочили кого-то, Олегий. Дискуссия. Красотка покинула игру. Голосование начнется через А там Она меня бесит. Она мне меня... понятна, что у нее шансов кто где голубой на камеру зеленого. Так, вот это еще девушку. Вот. Ты. Еще двое должны проголосовать. Ничего, лучше с ними не связываться. Так, давайте, давайте голосуйте до конца голосования. Так. <клышленный кинь> Марианочка. Так и за этого одно трое. чего выкинули в космос. <смех> Оказался предатель. Ноль предателей осталось. Серьезно выиграли? Ой, хорош. Play Победа. Пфф. Нормально. плей <laughs> Еще раз иди. Так. Что там? Че, это я заново с ними играл, что запекал. Баннет. Кого-то забанили уже. Ч там пишет, да. Код команды. Так осталось ты человек. Так долго набирается просто випец. Четыре. Че так долго? Мало народу играет, и что? А что с звуком? Музыка тут есть еще. Графон. Вернуться. Звук какой-то есть, но эффекты. Ну пусть будет. Ладно, пока я вернусь в... Так, ну что сейчас... Ребята, привет, смотрите мой никем. Понятно. И равно 5%. Как команда. Ну что, поехали? Скорость игрока. Длинных заданий, обычные задания, короткие задания. Да. Ничего. Ну давай, давай. А как начинать? Юс, публик. Покинул. Что за фигня? Сидобань. Давайте уже играть. Кто-то зашел? Амон С, Амон С, Амон С, Один из нас. Или одни из нас. Один из нас. Так. Ну. И. Буг. Начинаем через. Хорошо. Так, главное, что мы не замочили. Чепчик покинул... Угол. Как это Члены экипа... Нужен один предатель среди нас. Окей. за мной бегает ты ч ⁇ обалдел н. Он кнопку упала. Здание выполнил. Окей. Так, это а иди сейчас. Хранилище. Так, ну, сюда охрана. Это у нас нижний двигатель. Но уже недалеко. Скидывайте. А как поюзать монитор? Еще дальше? <свист> а, -а, а, да кто-то сдох Кого-то замочили Наталья, Чепчик, голосование через Летовый. так а пропустить же что хрен нельзя надо Ну да, давай фиолетово трои замочил блядь. посмотрим черный подозрительный биф фиолетовый. Сейчас узнаем. <свят> <свят> <свят> так, все проголосовали уже, остался один фиолетовый. Я не подозрительный. Биб. Биб-биб, а ну-ка. Ну, ну. В космосе. НАТО не был предателем, а-а-а, не важно, один предатель остался, и ничего, блин. Экипаж должен подождать 5 секунд до следующего собрания. Понятно. Бип в черный. Так, а ты, а куда делся кто? Стоять. Ну, призрак, блядь. Пришв за мной бежит. ах сука это к изнашить и вот по дабы а -а -а -а. это блюдо <соспит> скотина <бля. соспит> Это дыши за наберется ступик ты бежал ну блин а я задание могу выполнять, на <соспит> Где это шлипок? Задание выполнено, окей. Ну, задание хоть повыполняю. Это, блин, килограм. Бет розовый. А я могу с ними общаться? А, нет, уже нет. Кто? <связывая> розовый сыр. Сыр. Сыр. Умащите розово. Не-не-не. розовый. Так, а чем уже покинуть игру, толку смысл уже играть особо нет? Или попробовать просто заново потом? Надо забыл сахар положить чай. <coughs> так собрал собрание да так что там у нас так то убий блин белый это да не белый это рузовый всех может Да-да-да, розовый, розовый. Розовый замочил. Амон ас, блин. Да эта игра простая, вообще, невероятный, блин. Фигурена. Да? Такая захватила мир. Это, конечно, очень-очень интересно. Так, а сколько мы уже тут на самом деле играем? Надо, Надо посмотреть. Полчаса уже, так бы со временем пройдет. Так. Так, ну чё, Мочите розового, блин. Это все розовый. <смех> Розовый А чё, чёрный не в курсах? Его замочили, он не знает, кто его любишь Так, так, так Четыре, три, две, одна М Да. Это, конечно, зря Не того их не было фидателем один фидателем остался сейчас я тупо кнопку ой Палили, <смех> блин, так долго, если честно, минута, блин, Они не там 100 секунд получается. Это больше чем-то. Полторы минуты, чуть больше. 1 минута 40 секунд. Поражение. <смех> Так. Нас двое только. Так, третий добавился. Надо как-то толпой бегать, потому что поодиночке там несет. <coughs> Поодиночку получается мной. You were banned from forever. А чё за прикол? И чё? Да иди в жопу Найти игру Так Чё-то за баннер у меня Странно The game you tartened food Sephora Найти игру Русский <связать> казбрикер Ну не сложно на самом деле, бра. А, че, Алло. Иско. Попробуем пока английских, <связать> предатель. А, -а, а. Я предатель? <связать> Как залазить? А -а -а. прикольно. Шарится поедем. А у нее тут сырье ограниченный этот движение. воду стоит с этим. А кто такой О2? Спинк. А ага, это действительно я хотел бы зеленого. А вдруг они общаются по об этим, по соцсетям, кстати говоря. Вайпинка, почему пинк? Я поздно. Ай-яй-яй. Yeah, yeah. Надо как-то, блин, план продувать их <смех> мочить, это незаметно. Они еще могут, кстати, общаться при этом по соцсетям, блин. Стоподробно. А Лечители да. есть какие-то, которые... Так. <смех> так, а вы играете? А? Че, уже кого-то замочили? Блять, кстати. Ух, тот был это, это там был. Ой, один делся. кнопку нажал. Блэк. Uh -huh. <laughs> Говорят черный, ну давай. Давай попробуем. <laughs> Причем у нас никто еще не умер. Так, кто же среди нас предатель? Чего все уже проголосовали, да, Блэк? Сейчас посмотрим, предатель или нет. Не был предателем. Чего? С фонаря кнопку нажал? Так, а с кем я бегал? Вот с этим желтым бегал. По-моему, это желтый. <пус <vraiment> <пус <клыш> Оранж Так. Сейчас глянем, кто из нас предатель на этот раз. Может, туда стоит чистить, а может и нет. Мне кажется, <клыш> оранжевый. <свист> <свист> так, восемь, семь, пять, пять, четыре, три, две, одна. Походу, так. Только еще меня укинули. Принято решение пропустить голосование. Остался один предатель. Аниму. А как двигать? Не видно ничего. Теперь мистик сюда частенько заходит. Что за нафиг? список Медпункт. подтвердите сканирование оружия электричество охрана <клыш> <клыш> это фиолетовый мест Фиолетовый скип утер скипутер не-не-не, это фиолетовый плюс стоять. Это фиолетовый стопудлин. все карту А куда карту вставлять? А? <звук> Слишком медленно Так, я их делаю. Медпункт. В медпункте что надо сделать? Там вниз, получается, мне надо идти. Ух, интересная игра среди нас. Так, и... Use... <мывается> Задание выполнено. Хорошо. дальше. Электричество это у меня через зверху. Можно, конечно, через хранилище пойти. Нет, опасно через хранилище у о, о, предатель. Предатель, предатель. Раз, раз, собрали Вот это где он, да Подожди. Елу, Аниме, амины А, <_anto> а вот и наш предатель, аминь. Сыка, не вовремя он вылез, <_�� examples> попался с Да. победа за сегодня нормально ну как за сегодня а че он надо он убил раз два три четыре пятерых замочил ни хрена себе пятерых членов экипажа замочил у нас четверо живых осталось все в шоке так сука, у нас там уже по времени 41 минута так очень интересная и увлекательная игра а он ас или среди нас но на сегодня, конечно пора заканчивать. Так что ставим лайки, подписываемся на канал. До новых встреч! Обязательно подписывайтесь, потому что будет продолжение. Пока!